легко управлять. Хотите в это стадо, это ваше дело. Лично я своего ребенка держу далеко насколько это возможно от всего этого. Даже если мои бабки как-то ходили туда, то я сейчас как раз сниму ролик об армянской магии, и вы поймете, что там просто перемешка христианства и язычества. И если они ходили туда, то потому что там были элементы родного язычества. И более ни за чего. Друзья мои, в церкви есть очень много опасностей, которые вы не замечаете. То же самое отпевание, те же, то же самое венчание, которое может быть чревато. Я мало знаю венчанных пар, которые очень счастливы, если честно. Вот мало знаю. Хотя все стремятся к венчанию. Сейчас модно стало венчаться, венчаться. Я знаю мало... Людей, которые после крещения резко стали хорошо жить. Может, кто-то есть среди них, там, один из тысяч. Но основное количество людей после крещения, после того, как они смыли из себя вот эти все привязки с, со своими корнями родными, с родом, они не очень счастливы, у них не устроены жизни. И вообще крест, крестное знамя, когда вы себя значит, осеняете крестом, это руна бедности. Вы закрываете, можно сказать, это замок на имущество, на, как вам сказать, на богатство. И вообще преуспевают меньше верующие люди. Вот не фанатично верующие люди, они более преуспевают в жизни, чем те, которые фанатично бьются головой об стены. Я не согласна с тем, что достаточно всю жизнь молиться, молиться, и это есть самое великое дело. Вы знаете... Можно всю жизнь молиться и никому никакой пользы не принести, а можно всю жизнь пить, курить, не зная, что сделать, и зайти с пожара, вытащить ребенка, самому сгореть. И почему-то делают святыми только тех, которые погибли за христианство. А все остальные люди что? Кто они? Ну вот, предположим, люди, которые в Беслане выносили детей, спасали, погибли там. Они не святые люди. Для меня они более святые, чем те, которые вообще как... Овцы пошли в корм зверям, извините меня. Может, я плохо говорю, может, это кощунственно для вас кажется, но я считаю, что ни одна вера, ни одна религия не стоит того, чтобы оставить своих детей, вот кинуть волкам или львам. Если этот Бог не спасает меня, то ради него стоит ли страдать? А в другой жизни будет счастье. Но мы же не знаем, никто оттуда не вернулся и не сказал, будет там счастье, есть там счастье или нет. Лично я верю в Бога, но в Бога не того, кого обрисовали религии мира, а в Бога милосердного, сильного отца, который понимает меня как своего ребенка и свое создание, который готов прощать мне мои слабости, понять идти мне навстречу. Вот Этому Богу верить очень хочется, и этот Бог есть. И кому как не нам, знающим потусторонней силы, знать, что Бог существует, но не тот, которым вы идете, как бы в церковь, якобы к Нему. Понимаете? То же самое крест носить на шее. Вот вашего друга убили ножом, вы этот нож носите на шее, память о нем. Нормально это смотрится? как один справедливо заметил, а если бы Христа утопили, чтобы вы, аквариумы носили на шеях? Или повесили, что было бы на наших церквах тогда? Друзья мои, смотрите, знаете, зрите в корень всегда. Не нужно фанатично верить в то, что на самом деле точно такой же искусственно созданная вещь, как и все остальные созданные людьми, Понимаете, что бы ни создал человек, то есть чтобы не взял за основу человека, он все равно это рано или поздно превращает в элемент коммерции, купли-продажи. И то же самое с церковью. Только там есть еще одна опасность, что туда идут люди не с очень счастливой судьбой, не очень здоровые. И учтите, что это все может перекинуться на вас. А о церковных порчах уж молчу. Соборное колдовство одно из самых сильных, уважаемые люди делать через церковь. Возле церкви кинь, на церковь смотри, скажи, иди церковным бесом там, поклонись, иди неси, иди возьми свечу э, чужую, принеси домой, от, отними судьбу, забери. Понимаете? Тебе померу ходить, а мне в шелки носить. Да? Отнимай твою долю, пускай я тебя померу Как твоя свеча догорит, так твоя жизнь догорит и мне достанется. Весело? Но вот так-то в церкви делается дела, <свято> а вы думали там святость. Да уж, держите карман пошире. Будьте осторожны. Если за вами наблюдает, когда вы ставите свечи там, постарайтесь, чтобы свеча догорела. Или хотя бы сами потушите и заберите с собой. Или потушите и так выходите, потому что им нужна свеча, которая горит еще. И прочие, прочие, прочие, очень много моментов. А сейчас задумайтесь, кто из вас был в церкви не очень давно, и у него начались после этого проблемы со здоровьем и жизнью. И вы поймете, к чему я сейчас вам это все рассказываю. Всем удачи и всех благ!